разравнялся всем здорово адепты отходим от экранов это, это вам будет сложно для морального восприятия короче, что интересно сделать есть типа новое, да? транспорт не снимаем потому что оставляем там 320 риску а, пойдем по схеме у нас миксер работает сейчас беспрерывно да, трудится а, покажи банку это 1к материал я его сейчас разведу, так как мне хочется нанесем 1к не знаю сколько слоев открасим каким-то серебром дед вот а, специально попросил что-нибудь помельче ну, Сереброшка. Шкода. И э, супер, супер типа, я не пробовал его вчера, нет, нет, где? Супер быстрый, который... Он? Да. А? Да. А. Да. Ну, короче, высокоэффективный, чистый ват. А, вольнем им. Делать это все будем... Вот прям сейчас, пока никто не пришел, у нас никто не отвлекает. А, так, бавится, это в стандартным, то есть у вас все стандартное. Да все, что, начинаем? А, так у нас крылышко туда надо ну реально 150 грамм а сколько примерно он бай... он густой да да он... бай... он... ты шо ну один к одному наверное один к одному. 0, один к одному так ладно я тогда налью соточку сейчас ну да Заодно расход это да, расход ну, в два слоя ну я тебе серьезно скажу расход меня сейчас интересует меньше всего ну, понятно, ну... прям вообще стандартные доберем да, да, не за свои бабки куплено понимаешь вот, поэтому да. у меня сейчас не ну понятно так давай пока 50 просто глянем что получается стоять следующий... сохнут быстро по идее да, 40 минут под ну при 20 условно. Жу. я не знаю вот мне интересно сколько сейчас помещений Расскажу, зачем мне интересен этот э, материал именно ну, просто, во-первых, я его сейчас увидел. Э, давненько работали э, в параллельной паре и ребята дубасили ну, в принципе все элементы через 1К. То есть подготовщики отдавали. О, стой, конечно, 50, подготовщики отдавали все под 320, иногда даже под 280. Пацаны переливали 1К материал, ну, правда, это шпиц был, и открашивались. У них скорость была в половину быстрее, чем у меня, потому что подготовщик быстрее отдает, Чувак просто наносит два быстренько слоя, через 15 минут сидит, мой пистолет, заливает базу и красит. Скорость работы выше. Я думаю, если бы качество у них страдало и хреново было, они бы не смогли так работать. Их бы просто изнасиловало начальство. Ну да, бы... Поэтому, да, вариант ну, имеет место жить. Если этим работали на постоянной основе, то ну, почему -то... бы нам этого не глянуть? Я, я знаю, как оно работает, я видел результат на выходе. Ну и я, ну, подготовщики так отдавали, так и готовили. То есть Нет, там на надо скорость, в паре работать, вопрос, да. Да, в паре на вопрос скорости, потому что пропускная про возможность, возможно, возможность Да, получается... а цена вот этого вот, ну, ни о чем даже у дорогого материала взять относительно скорости. Но опять же, расход наждака Человеку не надо тереть ни 400, ни 600. Ни какими-то там файнами, суперфайнами дорабатывать что-либо. Они вчухали 320, что-то дочесали там файлами и отдали. Все. И ну, если уже так, то говорят технологии завода, что этот грунт забивает самые воз... все возможные самые... Еще чуть-чуть. Не, ну у них весь материал вот вот по, -по, -по своему такому специфику например, ну густой он вот нужно к с одной Я... стороны это хорошо что он густой а. другой, ты можешь делать что хочешь хочешь похуже хочешь пожужжу да. с другой стороны блин ну это надо к нему именно привыкать, именно привыкать вот да. именно себе мозг там перестроить привыкнуть ну, в принципе к любому материалу надо привыкнуть но тут надо очень прям привыкнуть ну да если там современных во многих тебе хочется оттуда уже разбавитель убрать. Здесь нужно его... Ну, так, чтобы убрать, я еще не сталкивался. Но мне очень нравится, когда ты взял, по сути, готовый. Смешал два компонента, перемешал их и пошел. Да. То есть у тебя есть четкий стандарт, и ты знаешь, что сегодня он вот такой материал, завтра он будет таким же, потому что твой фактор исключен. Сегодня ты налил 5%, завтра 7%, он у тебя потек или еще что-то произошло. Ну, да. Вот чисто с этой точки зрения мне не нравится, когда тебе надо там 40%, 100% наливать. Вот это ну, чисто мое мнение. Нет, ну это типа удобнее. Ну, так, да. Каждому свое. Я пока обеспылю. Так, давай, да, обеспылю, обезжирю. И, ну мы же там будем краситься. Да, да, да, вот и Грунтоваться, краситься и лачиться. Буду вообще с одной дюзы, с одной башки. Просто приближаемся к условию монету, а хочется. А, обезжиренно протерто липкой салфеткой. Сейчас прохладно, камера еще и нагрелась. И пистолет холодный только с машины вытащил. Поэтому первый слой дадим. Подождем нормально, пока высохнет. И второй тоже полный. Ну, В процессе буду корректироваться. Я вообще этим материалом не работал. Таким материалом очень давно. Что еще? Открытый металл, который есть, надо закрывать кислотником, потому что 1К материал не является изолятором э, и этим защитой от коррозии вообще как бы никакой. Поэтому, если нам нужно защитить металл, 1К хотя бы с баллона кислотник, накрыли и потом этот чисто под покраску мокрый по мокрому. Давление 2. Подача на всю, факел на всю. Жиденько, хорошо, нравится. Второй слой будет вообще жирно ложиться. Ждем. Ну, в идеале подождать, пока он не перестанет липнуть. А, он по мотове будет видно. Хорошо, ждем тогда, пока помотовеет. О, камера начала прогреваться. У нас тут снизу чуть-чуть потекло, потому что, ну, все холодно очень. Камера только нагрелась. Ну, сохнет неплохо, но холод, холод нельзя. Ну, то, что у меня на шпаклевке ореолы пошли, у виновата, тут температура. Ну, куда руками грязными, иди отсюда Туристы ходят тут по камере. Ходят тут, ходят. Смотрите нормально да, Мне этот потек на не на. Не так, что... Мне вот тут надо глянуть просто на саму котыковую риску и как откроют. Крычки, сука. Огонь. Подождем, да. посмотрим. Не, ну уже нормальная температура. Потормай, пожалуйста. Базу развели. Разровнялся. Причем реально разровнялся. А, прошло, но мы базу минут 10 замешивали. В камере, правда, тепло. Камера дубасе тут больше 20. Пробуем. Ради интереса пробуем микрофайн. Это у нас сколько? 600 примерно. чего это вообще? Неизвестно, да? Кре... Ну, основа пенка крепче, чем у трема. Трем легче рвется. Ради интереса есть, к примеру, мусор, да, у нас. Или что-то нам не нравится, вот надо. Не знаю, по наждаку непонятно, налипло на нем или нет. Но ничего за собой не катится. То есть нету этого. Катышка. Ну, однокомпонентный материал. Тепло. Как бы сохнет. Давайте на торце попробуем протереться, насколько он тут хоть лежит много. Нажда говна. Ну немного. Наждаком не надо микрон 15 где-то дать салфеточку сейчас мы протремся то есть на подтир нормально 10 минут в камере то есть ну когда тепло более чем между слоями если нормально было бы тепло у нас бы ушло минут пять не больше нормалек нормалек можно вытирать можно даже покрупнее наждачок взять цена надо. сейчас выбрали серебро брошечка. С мелким зернышком. Мы просто глянем вот тут после сушки. 320. Село, не села Больше мне как бы ничего не надо от него. Сохнет э, нормально. Трется. Если что надо, нормально. Что еще надо? Давление 1,3. Припыляем. Готово а дать салфетку ради прикола. Отлично, валим дальше. Так, теперь полный один. Межслойка и еще один полный эффект. Итак, база просохла. Протремся липкой салфеткой. Нанесли два полных и эффектный рассыпал. Ну, не показывал, потому что смысла в этом не вижу. Но, Виталь, эта база, видишь, она матовая. В отличие от черной, которая, сука, стоит глянцевой. То есть тут такие, у Макситона приколы с краской, лучше подойти и пощупать, как я вот тут сделал. Потому что одно матовое, другое глянцевое. Очень много, много свинца, свинец прям в осадок выпадает, вон там, если показать камера, это видно. Только в маске работать и в перчатках. Лачок мы развели, какой-то супер быстрый. Какой там номер? Короче, какой-то супер быстрый. Я не запоминаю эти цифры, это для меня очень сложно. У меня мозг не подготовлен под это. Наносить мы его должны... Фу! Сата в руки взял, Господи. Наносить мы его будем первый полный второй полный, правильно? Он жидкий, разводится два к одному, Разбавитель ну реально не надо, даже по ощущениям не надо. Поехали. Да, жиденький. ты хочешь сказать, что надо сейчас сразу прямо, прям сразу. Ладно, он на атлип еще будет тянуться или нет? И можно будет валить? Можно? Ну давай, смотри, я у тебя уточнил. Если что не так, ты же сам понимаешь, лак говно, материал говно. И ты, кстати, тоже попадешь по эту раздачу, если что. Ну ждем, чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Но лак жидкий, действительно жидкий. Кстати, в отличие от тех вчерашних лаков, которые показывали, посмотрим, как сохнет этот, но вчерашние, они простояли ночь в камере, да, было холодно, но мы им дали термоудар минут на 10, наверное, 60 градусов. Они мягковаты. Вот это, конечно, минус. Мне такое не нравится, что ну, долговато сохнет. И это нормально. И он не потечет. Так, подожди мне должен или не потечет это разные вещи ну смотри я валю до гляну как до глянца то есть я делаю то как я уже увижу не то как он может быть станет да? И теперь моментик. Снова выходим, потом посмотрим. Бо мне страшно. Помыла пистолет. Еще тянется. Но в общем, в фоне все нормально. То есть не на линии конта не потянула. У меня тут грунт на холодном потянула. лак нормально стоит. Там, где подлил, на плоскости все нормально, только по конту собралась капелька небольшая. Ну, интересный, конечно, способ, что первый фактически ну полный, сразу еще один, не знаю, как по мне, так это что-то не то. Ну, но... я бы дал бы все-таки, все-таки минут пять бы ему давал. Почему? Ну, и пусть будет закрыт. Ладно. Мне интересно, когда он, ну, именно станет, чтобы уже все. Посмотрим. 20 минут точно прошло. Плюс-минус 5, ну, плюс 5 минут, возможно. Он уже на отлип, то есть на пыль все. Конечно, еще не монтажка, но этой сушки у нас не было. Это просто, ну, просто вот 20 градусов. 22. Отпечаток видно, оставляет. Ну, этот, по крайней мере, быстрее сохнет, чем те, что мы вчера пробовали от меня. Меня это больше интересно. Не знаю, чем Сереге будем лачиться. Сейчас еще мы один лак вольем, Ну и тогда определимся. Вот веришь, да. да. Ну этот хоть сохнет, нормалек. Видишь уже? Уже нормально, уже интересно. Угу. И он растекается такой, повеселее. То есть вот, все таки есть, ну, эти два подряд, все, без перекуры, без ничего, раз, два, и то, что прям. два Это подряд. без разбавителя, то есть вот как есть, лак, отвердос. Раз, раз и все, да? Да. И он реально тоненький такой, первый он такой поплыл, ну, тонкий-тонкий. Но если еще поиграться с разбавителем, ради прикола, его можно вообще выложить. Не, ну, а с разбавителем раз, хочешь, есть синтез, чуть дольше сохнет, вот сейчас мы его горим. Давай, сейчас, да, да на крылочке, чтобы я определился, ну, и все. Да, ладно, все, с этим все. Мы еще тут поэкспериментируем, и у нас идет интересная работа. У Сереги опять открылся капот, будем капот его перекрашивать.